Что такое наша территория, которая была в Советском Союзе, до Советского Союза? Российская империя, Гран-Тартария, Рассения и прочие-прочие вещи. Откуда пошла земля сия есть? Откуда пошла Украина? Кто ее населял? И вообще, за что воюем? Вот на эти все вопросы мы ответим, постараемся ответить. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Откуда же мы взяли... Понятие «Украина» и вообще, что это такое? Вообще, это понятие появилось в средние века. Вот мы берем а, Большую советскую энциклопедию 1970 года, и там написано, что Украина образовалась на разделе 16-17 веков. Была Русь, которую населяли Анты, и была Рось, ныне называемая Малороссией. Понятие «Украина» появилось, это те а, русские люди, которые жили на окраине, то есть украя. Это вот из Большой советской энциклопедии. То само название, которое впоследствии стало уже этническим названием украинцев. И Большая советская энциклопедия, вот советская историческая наука говорит о том, что а, действительно украинцы, населяющие... А, созданную в 1918 году Украинскую Советскую Республику, которая потом вошла в Советский Союз как составная часть. И это была Украинская Советская Социалистическая Республика. Очень много городов, более 300, более около 1000 населенных пунктов, много рек. Много промышленности, которая там уже в советское время стала создаваться. Это был очень густонаселенный район, где проживало по даже меркам нашим сегодняшним 35 миллионов украинцев, которые самоназвались. Около 9 миллионов русских и прочие народы поляки, евреи, кстати говоря, около миллиона человек. Болгары, венгры и прочие народности, которые населяли эту территорию. Очень много сейчас разговоров на эту тему. Можете их все посмотреть, все они в масс медиа и в блогах, и везде-везде. Но тем не менее, тем не менее, давайте вернемся немножко назад. В ту. В, ту, в то наше наследие, которое передали нам предки. Была рассеяние. И вот эту территорию практически, всю территорию европейскую, азиатскую... Южную до Индии, до Индийского моря, недаром Владимир Вольфович Жириновский, царство небесное, говорил, что Россия простирается до Индийского океана. Он историю очень хорошо знал. Князь славен построил город, который впоследствии назвали Великим Новгородом, или славянским он ранее назывался. Там жили славянские племена. Славянские племена жили в Порусии Это были северо-западные славяне, которые назывались... Поморскими русами. А теперь и до войны она называлась Парусье. Там тоже жили славянские племена. И Дания также была русской территорией, где жили славянские племена. Наш зритель Константин Довженко спрашивает вот из прошлого ролика. Иисус пришел со словом Божьим. Вот он спрашивает, а что такое слово Божье? Слово Божье – это слово, несущее свет истины пробуждающие в нас ощущения благости и ощущения любви. То есть оно несет к нам тепло, и мы это тепло транслируем в мир и выстраиваем теплые, дружественные отношения между людьми. Вот такое слово Божье. Итак, смотрим карту Герхарда Меркатора 1594 года, где все земли скандинавские относятся к славянским землям. Еще хочу напомнить одну из былин наших древних, что князь Скант, который свой род вывел из Урала и повел его на северо-запад, и когда он умирал, говоря своим родичам, что душа моя, а душа у нас по нашим древним понятиям это Навья, охранять земли сии будет, и вы здесь оставайтесь. И до сих пор душа Навья, душа Навья, а князь Исканда охраняет земли северо-западные, которые называются сегодня Скандинавия. Это были наши роды, вышедшие из растений, заселившие северо-запад Европы по Балтике. И вот эти все шведское государство, датское государство, польское государство, все это населялось, датское, кстати говоря, государство, и немецкое населялось нашими предками, славянами. И после христианизации, то есть разделения древней веры на католицизм и византийскую веру, ортодоксальную, вот этот наезд мы, кстати говоря, в своих роликах, которые по реке времени рассказывали, что происходило за последние 5000 лет. Ну, мы говорили и о более древних временах. И почему это происходило так же, говорили, что вот эта а, технократическая цивилизация и земля, находящаяся в тех чертогах, которые технократами были организованы, то есть 10 тысяч земель, и у нас сознание закрыли. Вот от этого нашего непонимания происходящих событий, и только арийцы знали, что такое серость и невежество, с которым они сражались. Вот эти войны все происходили за счет того, что кто-то выгодоприобретатель был. То есть те народы, которые не понимали образа жизни и смысла в жизни наших, пытались это пон понять, захватывая наше богатство. Но в первую очередь духовные богатства. Напомню, что перед тем, как вторгнуться в Европу, тот же Моисей водил своих жрецов 40 лет по пустыне. А перед этим 3000 лет они изучали наследие предков, которые хранили египетские жрецы, дабы понять смысл нашей жизни, чтобы в эту жизнь интегрироваться, как мы сегодня говорим. И вот то, что мы сегодня обозначаем, под тем смыслом, какие же территории населялись нашими предками. Практически весь земной шар. Но, естественно, почему отделили а, Китай? Желтые народы, черные народы, красные народы на а, южноамериканском континенте. Это были народы, прибывшие с других земель. Поэтому они отличались и видом своим. Но все жили по конам, по любви. Нельзя было воевать между собой. А вот когда пришла пора закрыть сознание, тогда начались войны. То, что несет русский, славянский Арийский народ он несет свет. Свет, соединяющий все народы, дающий им путь к Богу, к совершенствованию, к тому духовному росту, который является главным, главным смыслом нашей жизни. Идти по пути духовного роста, понимая происходящие события вокруг нас. А чтобы мы не забывали о тех наших достижениях, Которые мы сегодня видим в виде пирамид, в виде тех прекрасных строений, которыми и сегодня остаются Кремли. Сегодня почему никто не строит прекрасных строений, городов гармоничных. Хотя у нас этого добра еще много осталось. Но ведь цивилизация, она была и стремилась к гармонии. Мы знаем, что были асгарды, те города богов, которые построили предки наши. Асгард Светьецкий, куда Скан пришел, ныне Упсоло называется. Асгард Сагдийский, где остановили того же Александра Македонского, не дали ему пройти дальше. Асгард Ирийский, ныне Омском называется. Все же есть. И археологи говорят, что это есть. И вот то наследие, говорящее о величии подвигов нашего народа, наших народов, несущих свет другим народам, для того, чтобы построить гармонию на земле, это и есть смысл и цель нашей жизни, теперешней, к которой мы должны вернуться. За что же воюем? За какую территорию? За какие смыслы? Ведь вот заканчивая, я хочу обратиться ко всем, ко всем нашим дружеским и недружеским народам, что смыслы жизни не в иллюзиях заключаются, а в тех простых истинах, которые называются любовью, гармонией вокруг нас. И выгодоприобретатели, которые формируют вот эти войнушки вокруг нас, несущие ненависть, озлобленность, это должно быть прекращено. И оно закончится, я надеюсь, скоро. Та территория, которую нам дали боги, она нам дана для всех. Не должно быть границ. Границы только создаются нашими врагами. А мы живем все от земли, от воздуха, от солнца, от Бога. Так вот, давайте вернемся к Богу. И тогда не будет у нас никаких разделений на территории, ни разделений между народами, и будем мы жить в мире и гармонии. Всего вам хорошего. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.